Привет! На носу Новый год! А с вами Старый Добрый Я, Дмитрий Фреско, со своим старым кулинарным блогом. Грядет год козы, значит козлятине не место за столом. На столе. Зато свинятини место и на столе, и за столом, и под столом. Приготовим свинский рулет. Готов он будет часа через три, но не пугайтесь, вам не придется торчать у плиты до упора. Будет время и у девочек, чтобы перышки почистить, и у мальчиков, чтобы вы шахматы сыграть. На 8 человек нам понадобится свинская шея килограмм на 2, 3-4 пластинки бекона, 3 зубчика чеснока, полстакана кедровых орешков, пара сухарей, 100 граммов твердого сыра, пара ложек протертых томатов, кучок пряной зелени, у меня тут. Петрушка, тимьян, шалфей, ну какой букетик. На месте козы я бы одна крупная луковица, пара ложек растительного масла и бутылка темного пива. Только выбирайте не горькое. Гинс не подойдет. Фу. Можно, кстати, использовать красное сухое вино или бульон. Сначала начинка. Порубим немножко пучок петрушки, чтобы его удобно измельчить в блендере. Порвем листочки у шалфея. Точно так же поступим и с тимьяном. Туда же уходят сухари, чеснок и Пармезан. А запах убираем теперь нам надо подготовить мясо отступив от края сантиметра 2, делаем вертикальный разрез не доводя его до стола затем поворачиваем лезвие параллельно столу и продолжаем резать как бы разматываем этот рулончик из этого куска нам надо получить широкий лист удобный для заворачивания Поступим с мясом так, как это делают признанные мастера обращения с мясом – аргентинцы. Теперь выкладываем начинку, отступив на пару сантиметров от края. Сначала бекон. У меня в начинке пармезан, а он достаточно соленый на вкус. Если вы будете использовать другой сыр, возможно, понадобится начинку посолить. Вообще не стесняйтесь ее пробовать, вы же для себя готовите. И потом, может у вас и нет пармезана, зато у вас есть кедровые орешки, я то пи не обхожусь. И вяжем. Сначала делаем петлю. На длинном конце делаем вот такую петельку. Перехлестываем и заносим ее. Опять петельку захлестываем, заносим ее. И пропускаем шпагат под рулетом, лишнее уже можно обрезать и обвязываем с этим хвостиком. Обваляем рулет в муке и обжарим его до румяности. Красавец! Теперь перекладываем рулет в посуду для Она мне керамическая. В сковородку, где обжаривался рулет, добавляем наши протертые помидоры. Пусть немного обжарится. К рулету отправим лук. И туда же немного пива рулет у нас отправляется в духовку а немного погодя туда же уйдет и обжаренный томат пусть постоит минут 40 температура 180 градусов ну что, партийку шахматы Успеем разыграть пару блицев. 40 минут прошло, перевернем рулет и пусть он себе томится до готовности. А мы будем присматривать и при необходимости подливать пиво. Убавим температуру до 140 градусов. Рулет уже практически готов, но перед выходом в свет нужно придать ему лоску. Подрумяним его в духовке и соков, оставшихся в кастрюле, приготовим соус. Процедим его, уварим, выправим на соль сахар и добавим немного бальзамика. И, вот и все на сегодня готовьте из свинины и козлины козлятины и свинятины короче готовьте из чего хотите не морочите мне голову с наступающими вас праздниками через неделю готовим новогодний десерт очень простой и очень вкусный яблочный крембл. до встречи